тропический ливень. С утра собирались косматые тучи, бродили в над скатами крыш и ждали момента, искали лишь случай Чтоб вторгнуться с громом в блаженную тишь И хляби, разверзнув ветрам на потребу, Обрушить на землю высотный каркас. Все более хмурилось темное небо, сидело, терело, чернело и в Взорвалась десятками молний, Поплыло, взревело на тысячу гневных басов. Растет, надвигается грозная сила, из страшно отчаянных Диких лесов. И берег, и склонны Дрожат под напором Воздушных и водных И огненных масс. Тропический ливень Настырно задором шумит И слезу выбивает из глаз. Капли тяжелые Валятся с копом, На них прилипают к соленой волне, На маленьких ножках Грибами с укропом И море петит. Как будто на это не... Вот так, я не знаю, что я на มองก็พอเสียรอ적 Bond playing เมื่อก็ได้นั่งที่ไหนหรอก มันไม่มาไก่nh เรียกเดี๋ยวผม